Всем привет! Давно не было лайв блогов, эта шапка мне скидывает как минимум лет 15 такая вот пума, так что я сегодня в роли маленького ребеночка мы идем на каток, это наши коньки одинаковые, только у меня белые, у меня красный. а, у меня черный, да, сейчас покажу что за окном у нас за окном у нас зима, холода не, на самом деле сейчас теплее стало, куда сейчас плюс, плюсовая, по-моему, температура. Вот, Настя уже дособирается, неизвестно сколько, я уже готов к выходу давно. Кстати, всю зиму вот я купил себе вот такие сапоги в Бережке за 5 косарей. Ну, они такие хорошие, в принципе, но не очень теплые. И пару раз я их носил, в общем, а в основном я проходил вот в этих Найках э, всю зиму, и вообще нормально было. Но они, конечно, испачкались, летом уже в них не похож. И как бы я особо конечно не хожу по улицам, но так в целом я вообще доволен И они и вид у них в принципе нормальный, и стоят они не так дорого По моему тысячи четыре, что-то такое Довольно таки теплые, удобные, а вот эти я выкинул деньги, грубо говоря Вообще в последнее время у меня кроссовки стали дольше держаться Раньше у меня очень быстро они портились В общем все, увидимся на катке И из нашего города Казани мы очутились на Северном полюсе на самом деле вот наш стадион самый крутой, который считается, который теперь не знает, куда деть, потому что футбол там больше никто не играет Хотят торговый центр сделать, там еще что-то Да, там уже рестораны и детские фигмент площадки, фигменты. иди давай Вот, там подобное Вот мы идем на каток, он считается самым главным в нашем городе, да? Самым большим Самым большим, я не знаю, самым главным, наверное Сейчас придем, покажу вам, какая атмосфера там царит я уже выдохся полностью. Тут столько ступенек там было в этом переходе, он такой глубокий. Вот, вот так вот выглядит вход. Вон там тысячу народу. Тысяча. Тысячу людей. Тут у нас сейчас будет, скорее всего, проверять сумки. Переделали? Ну, немножко. Сместили, да? Да, походу. А, тут полиции нет, просто проходишь. А в прошлом году прям полиция стояла. А она в этом помнит? Где он сказал, ну, там сказал прямо, оставьте. Я тебя просто предупредил. А что ты меня просто. Сейчас спрошу у него Не надо Да сказать. ладно, вот Настя тут говорит, что чувак, который вот квадроцикле, это, короче, ее бывший парень Да ладно, что ты Куда? Садиться? Здесь, да, снизу? Да. Большим пальцем нажимай. Да. Здесь тормоз. Все? Да. Это руль, да? Садись. А? Сколько? А можно потом решить? Мы подойдем все равно. Да я здесь, Тем более ты ее знаешь, как я слышу. <Стит> а, а а, тихо, тихо. <Стит> <Стит> sí, <Стит> <Стит> <тит> <Стит> <Стит> <Стит> Туда ехать я запутался. Поза развернула А он разве не вот эту штуку поднял? Да я тоже смотрю, он что-то поднимал -то. Короче, я лох Когда катался, потерял крепление по дороге на голову, которым снимал Потом пересыпили на, на палку И я его положил, короче Он куда-то улетел, я его пока не нашел Вот по трассе иду чтобы найти нафига с клюшкой кататься здесь а? нафига он с клюшкой катается идем поснимаю потерял Настю, уже не видел, я ему 15, наверное, где-то катается, каток большой, у нее белая и неприметная. Нашлась потеряша! Я не, я не чувствовал. чувствовал, я уже с девочкой там познакомился. А? Нет, я тебя сколько кругов сделал? 200. А, по... вообще опасно дети гоняют как в фильме форсаж прям Этот раз хотя бы не так снежно помню в прошлом году здесь блин, вообще жестко был вот это вам ну, подела какие-нибудь штучки я не знаю ну давай так ну, не покатайся необычно вот задом Сейчас за мной находятся люди, которые э, за которых рожать. я очень переживаю, которые не очень хотят рожать, и сейчас мы их спросим, почему на льду. Девушки, что здесь за заклинания такие? Всем в кругу сидите, посередине катка. Я очень катка? У вас здесь шабаш какой-то или да. что? У нас все, кто я так понимаю, рожать вы вообще не собираетесь, да? Никаких мыслей об этом вас не подчаят. Ну ладно, извините, что прервал заклинание. Несмотря на то, что я нахожусь в России, тепло всегда со мной. Потому что я нахожусь на народном курорте. Что вы видите? Вот здесь лед, снег. И тут, конечно, пальмы. Пальмы, песок. А народный курорт и вот это что-то как-то не очень сочетается. Я слез с коньков. Я счастлив, что я жив. Тут тоже скользко. Вон там весь каток, в общем. А вот это главная елка этого катка. Она большая, где-то с десятиэтажный дом примерно. Он Настя, то есть, да? А вон там 200 Настя еще. Такой вот каток. Сейчас мы сфоткаемся и пойдем домой. А, мы пойдем нашим друзьям играть в настольные игры. Настя, что ты делаешь? Ах ты какая, ты с Дед Морозом, да? Тебе не стыдно, а он старый, я молодой. Я понимаю, у него бабок много, он зимой поехал на отдых, он в курорт российский. А, ты здесь, ты снегурочка, а то Дед Морозик. А! Подожди-ка мне снегуршки, там вон на, на рисунке больше нравится. Смотри, какое у не платье. Ну пусти, Эй, пш -пш -пш -пш. Эй, пусти. А вот здесь вы можете погреться. Ага. Я думаю, тут не настоящие дрова. Я думал, что это дрова так стоят, и у них электронный огонь почему-то. Издалека. Чувствуешь себя в деревне, когда слышишь этот треск такой. Ой. Я огонь давно не видел. Год, наверное, где-то. Ну, ну, так встань. Подпишись на канал, чтобы видос мой Палец вверх и оставь комментарий Я хреново пою, но офигенно снимаю